Все. Еще даже я хочу просто вообще просто объяснить. А ты усложняешь. Хорошо, <связываешь> давай. То, то есть ты передаешь кредитный договор в банк. <связываешь> банк тебе. Вот, даже давай, короче, сейчас э, сделаю демонстрацию экрана, потому что давно хотел э, это показать. Э, документы как раз. Э, загрузка. Э, сейчас папочка была, я скачивал человека документы по кредиту вот они открываем просто чтобы прямо словами там подтвердить так это заявление на страхование человек вот брал 639 500 на руки получил 500 это по страхованию так Согласие заемщика, так это поворачиваем сразу, потом понадобится <как> распоряжение клиента на перевод. И сейчас мы вот эту матрицу сложим. Видишь? Заявление об открытии сберегательного счета. То есть человек сначала подписал кредитный договор, вот предыдущими бумагами. Вот здесь номер... А, сейчас а, где-то... Номер 182 кредитного договора. И счет. Счет-то дебетовый 408-178 обычный, а, а да, не кредитный. Да, ну так а кредит, перед тем... Да, как счета начинается? 61-67. А, нет. Там 400 какой-то... Я сейчас не... 40-27 что-то такое, да это это это счета банков у физических лиц нету то есть кредитует центральный банк твой банк и все только центральный банк кредитует это в законе о центральном банке там все прописано ну как бы не суть э -э -э, да, потом мы сейчас уйдем в сторону и смотри что происходит человек когда передал вот он счет когда человек передал свой вексель и это вклад ты делаешь вклад его же нужно куда-то разместить его же не положишь на пол там или на стол его нужно ну, как да. бы если а. ты принес монеты то соответственно их нужно положить в какой-то сейф там, ну если ценность какую-то сохранить в банк же можно же ячейку себе завести и там хранить бриллианты алмазы там и так далее то есть а ты принес вексель то есть его нужно зарегистрировать, его нужно разместить где-то в учете. Соответственно, тебе подают документы после того, как ты подписал кредитный договор, передал. Следующая операция, тебе выдают вот такие документы в обратном. То есть многие просто не читают, думают, что это там э, кредитному договору, там что-то где-то расписаться надо. Здесь согласие клиента, то есть тебе заводится дебетовый счет, открывается. То есть открытие сберегательного счета сберегательный счет до востребования и вот этот твой вексель твоя расписка она зачисляется на вот этот счет потом что происходит человек брал э, для удобства пользования ему выдается карточка пластиковая соответственно человек пишет э, распоряжение на перевод с этого счета на счет пластиковой карточки. Э, так, а это распоряжение на перевод в страховую компанию. Вот на этот счет на 407. Э, ну, за страховку. И такое же, такой же распоряжение. Ну, тут видим 120 тысяч на страховку э, распоряжение. И такое же распоряжение. Э, так, см... оно может просто здесь в этом наборе не быть, потому что человек давал документы по страховке готовить. Ну, то есть он мог не все скинуть. Такое же распоряжение пишется на перевод Так, давай еще посмотрим Вот распоряжение клиента Вот они, 500 тысяч, вот он и есть документ То есть, то было по страховке Вот распоряжение клиента на перевод Я даю распоряжение осуществить перевод денежных средств С моего счета 408, на который вексель был положен В размере 500 тысяч рублей по реквизитам Указанным в разделе 3 настоящего распоряжения то есть на вот этот счет номера карточки, на свое же имя Дегтярева Оксана Германова. Все, почта, банк. Никакого кредита нету Человек принес вексель, разместил его на свой счет. После чего дал распоряжение одно перевести в страховую компанию за страховку, что незаконно. И перевести на свой счет карточки, которым он пользуется. Где здесь долг? Кто ему что дал? Да Челов... нет, я, я же не за долг говорю. <с а, <с просто ты а, один такой, это, вот этот момент я весь понял. А, просто я за что говорю, а, ты упомянул такую вещь, а, когда вы находитесь а, в суде, ни в коем случае, потому что все записывается под протокол. Ни в коем а... случае не подтверждать то, что ты получал да, деньги да. от банка. И я за что хочу... Потому спросить, что они вот тебе перефразируют. Человек... Перефразируют, что ты как бы подтверждаешь, что ты занимал. Потому что они... Да, пропиш... Закредитовал. Да, да, да.